Компания Top Realty представляет прекрасную виллу, которая выполнена в современном стиле и располагается в элитном районе Сиэра де Алтеа. Объект недвижимости находится на этапе строительства, поэтому у вас есть уникальный шанс обустроить все по своему вкусу. Вилла строится из лучших материалов, состоит из трех этажей, которые соединяются лифтом и лестницей. На верхнем этаже расположена просторная гостиная с роскошной кухней. Кухня имеет открытую планировку и две большие спальни со смежной ванной комнатой и гардеробной. Все комнаты имеют прямой выход на солнечную террасу с частным бассейном. На нижнем этаже находятся две спальни со смежными ванными комнатами и гостиной с кухней, которая идеально подходит для гостей. Также есть гараж на две машины более подробный каталог объектов недвижимости вы можете посмотреть у нас на сайте. Или позвоните по телефону плюс 34-634-77-7333. С нами вы найдете быстрое и без хлопот жилье по своему вкусу.